Здравствуйте, меня зовут Илья Лебедкин, и я являюсь одним из основателей обучающей платформы Demida Project. И сейчас я предлагаю вместе с вами разобрать маркетинг-план данной системы. Основной отличительной чертой маркетинга Demida является то, что все сто процентов распределяется между участниками партнерской сети. Причем все денежные вознаграждения моментально происходят на ваш кошелек в автоматическом режиме, тем самым освобождая вас от лишних временных затрат. Давайте разберем на примере. Вход на первую площадку составляет 15 долларов, активировав которую вы получаете не только место для ведения международного бизнеса и заработка, но и серию обучающих видеоуроков, а также дорогостоящие скрипты и инструменты для продвижения любого вашего бизнеса в интернете. Подключив первого партнера, вы автоматически заполняете первую ячейку, и ваш спонсор получает партнерское вознаграждение. Но сам человек привязывается к вам как партнер и при реинвестах будет всегда поступать в вашу свободную ячейку, принося вам стабильный и пассивный доход. Подключив второго человека, вы сразу же получаете 100% прибыли, и они поступают автоматически в ваш PR-кошелек. Важно его заполнить в профиле. Подключили третьего, снова получили 100% на свой кошелек. У вас проплатился четвертый партнер, вы снова получаете 100% моментальной прибыли. Вам зашел пятый, снова 100% моментальной прибыли на ваш кошелек. Шестой человек, ставший вашим партнером, приносит вам 100% прибыли, которые идут автоматически на реинвест. То есть на повторную покупку данной площадки. И теперь, не вкладывая деньги, вы можете получать по 100% с каждого приглашенного. Автоапгрейдов здесь нет. То есть списаний на следующие площадки, более дорогие, происходить не будет. Активация только по вашему желанию. Не теряйте времени, обратитесь к тому человеку, который вам показал это видео, и начинайте выстраивать финансовый успех вместе с Demida Project.